Что-то случилось снаружи, в этом должен это поверить. Что ты должна сделать? Это глядит музыка ты с тобой. И что ты сделал? И ты когда убил ее, она любила тебя. И ты убил ее. Я знаю. Через какой ты боль походишь, сам мальчик. Но все в порядке. Я могу положить конец твоему страданию. Я помог твоему другу. Казалось, он переживает то же самое. Может быть, ты тоже присоединишься к нему? Постой, приди ко мне. И все будет кончено. Постой, приди ко мне. И все будет кончено. Что это? Прямо сглубь его сами ими стремлениями? Это что-то так особо оботребляется. Ты хочешь остановить меня? Разве ты не понимаешь? Я только пытаюсь помочь ему. Позволь мне остановить его страдания. Я освобожу его из его тюрьмы. А как насчет того, чтобы освободить их из твоего рта? Какой же ты добра? Ты защищаешь убийцу. Мальчик синует шарами. Он не заслуживает защиты. Не заслуживает помощи. Пусть он плачет только в крыхах. Это он совершил эти коды носа. я хочу избавиться его от страдания. Слишком долго не слушал. Ты дурак. Действительно думаешь, что это, это способ победить меня? Музыка ничего не делает да не волнуйся все будет хорошо снова увидишь свою сестру? сестру конечно конечно Звони, что за хрень? Что-то происходит с Собой. В последнее время она велосипела себе не так, как раньше, а сегодня даже не появилась. Может поймать повеет ее? Мне нужно знать. А это она? Папа ташка пошел в любую дверь. Надемишку,